Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим чатни из кураги и чернослива из индийской кухни. Для этого нам понадобится курага, чернослив, зира или семена кумина, перец красный острый, соль, сахар, сливочное масло. На ночь замачиваем курагу с черносливом. предварительно хорошо ее промыв 100 миллилитров водички этой сливаем остальное выливаем в раковину обжариваем наш перец и жиру на масле Добавляем красный перец и семена кумина. Обжариваем до легкого запаха перца. Буквально секунд 30. Засыпаем нашу курагу с черносливом в кастрюльку. Доливаем воду, воду которая осталась у нас. И... Сейчас увариваем на медленном огне. Под закрытой крышкой к нашей вот такой вот кашеобразной массе добавляем сахар и соль. И наши обжаренные специи. Достаем блендер. Все измельчаем. Наш соус готов. Используйте его к мясным блюдам. Приятного аппетита!